Жизни у нас такого не было. Вот он единственный, который за мир, за дружбу. Он, он, просто, он просто золото, но ну, я без ума от него. А цены растут? Ну и что? А вот пенсионеры, которые а жалуются? Я тоже пенсионерка, ну и что? Ну что делать? Надо и помогать людям, надо и... Чтобы армии было хорошо, надо одеть всех. А горя сколько, где пожар, где что. А везде Путин, Путин, Путин. Я его люблю. Слава Богу. Просто обожаю. Вот, вот простите. Потерпеть можно ведь? А, да, нужно. Душно, И, да, нужно, да? Нужно, да. Только бы у нас был мир на земле, чтобы мы дружили со всеми. Нам любимый ваш телеведущий. Внимание. Так. Соловьев. Соловьев, ты молодец. Спасибо.